Наверное, тяжело смириться с диагнозом. Паралич всех четырех конечностей. Особенно человеку, который любит работать руками. Четыре парня убили мою жену. Не тронь ее, блядь! Мог бы я их найти, убил бы. А если я предложу то, что поможет вам встать на ноги? Я назвал это «Стержень». Компьютерный чип, способный изменить Все. Это новый, улучшенный мозг. О боже. Я стержень. Система, управляющая твоим телом. Тебя кто-нибудь слышит, кроме меня? Нет, только ты. Я кое-что покажу. Запись с дрона наблюдателя. Сорк Бретнер, морская пехота. Адрес 414, Ситрус Нуклеар. Нам нужен план. Я справлюсь. Что-то не похоже на хорошо продуманный план. Стержень, помоги! Требуется разрешение, чтобы я мог действовать самостоятельно. Даю разрешение! Спасибо. Нихуя себе! Вот тебе! Не вставай, слышь! Не вставай! Стержень, у него нож! Вижу. У нас тоже есть нож. Полный контроль над телом снова у тебя, Грей. От продюсеров фильмов про «Счастливого дня смерти» и судная ночь». Если вы имеете к этому отношение, расскажите. Я был в том районе, детектив. У него в руку имплантирован ствол. От создателей пилы «Астрал». Стержень, что мне делать? Перестроиться, Грей. Бриз зрительских симпатий. А ты настырный! Я не могу позволить убить нас. Мы закончим начатое. Художественный фильм «Апгрейд». А ты в курсе, что я охуенный ниндзя? Чего? Я последнее слово техники, а не ниндзя.